Вот, ребята, я приехал запускать сегодня копеечку На фордовом моторе В принципе, там вообще все от форда То есть двухлитровый мотор 16-клапанный фордовый А также подвеска, коробка Все именно от форда то есть э, все целиком полностью фордовое, там отказались ребята от э, ВАЗовского всего, потому что это все дрищит и ломается постоянно. Ну вот, в принципе, я приехал, мы уже все сделали, э, то есть все нормально работает. Единственная там проблема была, это неправильно подключенный ДАТ. Ну, как ни странно, ДАТ показывает правильное давление, то есть, ну, все отлично. Перепиновали, ну, грубо говоря, там ребята попутали Оставили его на седьмом выводе А надо на 40 Но все поменяли, все как бы накидал прошивочку все нормально работает, идеально Вот сейчас вам покажу Ну да, шум, шум Ну вот здесь все от форда в принципе стоит Сделано все очень хорошо, грамотно Шум конечно от этого даже петличку сниму Вот она вот так вот переварена Все на расширенных арочках Подвеска здесь Соответственно тоже все портовое Разделенное Вот так вот она выглядит у нас Отлично Ну и по салону тут все Тут ребята доделают Блок управления там стоит Минимум, в общем. делалось для спринтов все. Ну и здесь все тоже нормально, в общем-то. Подогнал, все отлично работает. Грохочет, конечно, я думаю, мас сорвал Либо сорвал, вот ну, тогда глуши давайте в принципе вентилятор работает все работает да такой звук как будто бы реально это башмак а, угу. но ну, так все в принципе это нормально Ну но единственное что это поставишь датчик температура угу. и в принципе можно ездить в дальнейшем уже отстроим вот так вот выглядит она ну а настраиваю потом уже когда этот все этот дребедень с коронавирусом со всей этой Ой, хренатней да. пропа исчезнет Ой, уже но ну, опять же как ты говорил правильно на, лучше на автодроме все это делать ну, конечно автомобиль привлечет к себе внимание да ну и да, в принципе, все правильно. Там погонять и нормально настроить. И далеко отъезжать никуда не надо. Конечно. Так что вот, ребят, такой вот автомобильчик сегодня запускали. Да, и опять же, ходим все по ссылочкам под видео. Вконтакте и на драйв. Ну и как всегда, подписываемся, колокольчик и все остальное. В общем, всем пока и до новых встреч.